Я пошел, я иду, я просто иду. Это просто путь, по которому я иду. Просто дорога, ты просто идешь. Куда ты идешь? Зачем? Я просто иду. Просто отрезок, который надо. Чем ты идешь? Чего ты там ждешь? Награды, расплаты, покоя и сна. Нет цели. Нет мысли. Одна пустота. Ты просто идешь себе надо. Проснуться, открыться, умыться, убиться, набраться дыхания и пойти. Не больно, не страшно. Немного опасно выйти из комнаты и пойти. Это просто дорога. Я просто иду. Я выйду из комнаты и пойду. Эта сила несет меня больше, чем я. Ей лучше понятна причина моя. Я просто иду. Говорю, не молчу. Иду за ответами. На том берегу. Иди, молодец, все правильно так. Выйди из комнаты, встань и иди. Выйди из комнаты, встань и живи. Там что-то будет в конце пути. Иначе зачем этот путь? И ты на пути. Я просто иду, я знаю, что должен, иду, как могу, эта сила несет меня, больше меня, и лучше понятна причина моя, это Теперь я знаю, я иду к тебе. Мой путь, он такой, такой долгий мой путь к тебе. Но я иду, иду как могу. Но я стараюсь, не злись. Я иду, я готов. Я немного устал, я немного... Потерян. Но я выйду из комнаты и пойду. Я знаю, что должен. Должен идти. Идти и радоваться этому пути. И тому, что иду, и тому, что в пути. Я иду к тебе. Я почти дошел. Мне немного осталось. Я иду. Я дойду. Мне нравится все. Этот путь. И я на пути. Я должен идти. В этом что-то есть. Ты просто идешь и радуешься тому, что идешь. Как странно. Ты просто идешь и радуешься. Этому пути. Потому что это путь к тебе. Я иду к тебе. Я уже иду. Я почти дошел. Ты только дождись. Я приду. Это точно. Мой путь, он такой. Такой долгий. Мой путь к тебе. Но он нужен мне. Такой долгий мой путь к тебе, чтобы точно знать, что я иду к тебе. Я иду. Я иду к тебе. Доверься и жди. Я приду. Но я пока здесь поживу. Поживу и приду. Ты только не злись. Что? Зачем ты повернулся к нему? Бомб в друзья! Становите! уберите! Боополю уберите! Поставьте не Поставьте прийти, мы же договорились. Мы же договорились, что такой фильм. Ты идешь все время спиной, Ой, ага, не оборачиваешься. Как за приёмок У нас ошибка по тексту. Какая? Какая текста? Вы? Это за кадр. Ну, что вы лезете с этим текстом? Ну, мы никогда не снимем это кино так. Может, дубль, дубль? Может, что-то дворец не могу, давайте все на исходные, встали все, приготовились! Где это? чебурашка? Чебурашка где? Где чебурашка? Встали все. Все, в линеечку, в линеечку на свои исходные. Приготовились. Давайте еще раз идем. Бабушка, ну... Бабушку уберите из кадра. бабушку! Бабуля, ну, ушла, ушла. Ушла, бабуля, ушла, можем. Можем Приготовились, тишина. Мотор! Идет. Спина, финал восемь. Я пошел. Я иду. Я просто иду. Это просто путь, по которому я иду.